Привет! Скоро Новый год, а значит, пора заботиться выбором подарков. Сегодня я помогу вам с этим нелегким вопросом. Меня зовут Паша, и вы на канале Декатлон ТВ. Поехали! Что же подарить ребенку? Этим вопросом задается каждый родитель. Катание на коньках. Кто не любит это занятие? Предлагаем вашему вниманию хоккейные коньки для мальчиков. Такие коньки хорошо подойдут для обучения катанию на льду и любительского хоккея. Для девочек мы посоветуем вот эти раздвижные коньки. Они легко надеваются, регулируются на 4 размера, а благодаря пеноматериалу в язычке и сапожке коньки удобно сидят на ноге. Набор для стрельбы из лука KIT of ARCHERY 100. В комплект включает в себя лук, две безопасные стрелы на присоске и мишень, которая служит еще и кейсом для хранения. Идеальный вариант для начинающих лучников. Не перестаете думать о лете даже на Новый год? На этот случай у нас есть инновационная маска изи позволяющая дышать под водой ртом или носом, ну прямо как на суше. Ваш ребенок хочет обучиться катанию на трюковом самокате? Для этого ему подойдет. Вот такая модель. прочная шасси из алюминия позволит самокату выдержать нагрузку до 100 кг. Понравилось? Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Хотите подобрать подарок сами? Добро пожаловать на decathlon.ru. А я желаю вам удачи и до встречи в следующих видео.